Самым первым известным на сегодняшний день упоминанием об Айратах является текст сокровенного сказания монголу, где несколько раз встречается этноним Айрат. Но, как известно, Древний Аратский Союз имел состав совершенно отличных современных и даже средневековых айратов. Состав средневекового Арабского Союза, а также Айратского Союза XIII века вызывает споры у ученых монголоведов вот уже больше века, но наличие в Айратском Союзе хойтов во все известные периоды ни у кого не вызывает сомнений. Впервые хойты упоминаются в сокровенном сказании, когда Чингисхан послал своего старшего сына Жучи, чтобы тот покорил весной народ. В год зайца в 1207 году Джучи, старший Чингисхана, был отправлен с войском правой руки на лесной народ. Бука был их проводником. Аратский худуха прибыл с миром впереди Тумена Иратов и стал проводником Джучи, довел его до Шикшита. Добровольный переход Худухи-Бихи был высоко оценен Чингисханом. Это так доброй воли позволил породиться дому Чингисхана и семье худуха Бихи. Монгольская хроника Шаратуджи описывает женитьбу двух сыновей арадского хана Худохибихи на Цаценкейн, дочери Чингисхана, и Халайхан, дочери старшего сына Чингисхана Джучи. Две дочери Худохибихи были выданы за Анкута и Менгу. В результате заключения браков между сыновьями, дочерьми и потомками Чингисхана у Худохибихи образовалась отдельная родовая династия внутри большого правящего рода. Родственные связи айратов с чингизидами были, например, с Хубулай ханом в Китае, с Бату ханом в Золотой Орде, с Халагу ханом в Малой Азии. С этого момента хойты стали играть большую роль в жизни монгольских народов. После развала Великой Монгольской империи хойтские князья наравне со всеми участвовали во сеймах айратских сеймах чокгунах. Выставляли собственные войска, имели собственные кочевья, но итоге Хойты были одними из ведущих племен при создании государства. Но в какой-то момент позиции их в результате междуусобной борьбы ослабли. Так, в Джунгарии, где кочевали хойты, айраты были представлены четырьмя субэтносами. Джунгары, дербеты, хашуты и тургуты. Хойты же находились под властью дербетских найонов. После ухода тургудов на Волгу, дербенный Арабский союз Джунгарии продолжал сохранять четвероплеменение, и на место тургудов стали хойты, княжский род которых вновь обрел внутреннюю независимость. После трагического краха Джунгарии, во время которого маньчжуры вырезали подавляющую часть айратского населения, небольшая горска джунгарских айратов сумела спастись и пришла за пределы России. Присоединившись к волжским айратам, это были люди Хойского наёна Деджита, к которому также присоединились небольшие группы оренхайцев, теленгитов и других племен родов. По пути к Волге Деджит умер, а его жена Эльзер Ишуху вышла замуж за вдовствующего Найона хашутского луса Замьяна. Замьян усыновил сына Диджита Тюмень Джиргалана и воспитал его как родного. Замьян Найон передал верховную власть над улусом волжских хашутов Тюмень Джиргалану, обойдя своих родных сыновей. Сыновья Замьяна затаили обиду на отца и в 1771 году пошли вслед за Убушиханом, ведя с собой большую часть хашутов. Тюмень Джиргалан остался с небольшим улусом, в составе которого оставшиеся хашуты составляли лишь небольшой процент. Помимо них, в улус Тюмень от Джиргалана уходили подданные его отца: Хойты, Тилингиты и Урянхайцы. Благодарность за верность отечеству царское правительство восстановило численность улуса тюмень Джиргалана и присоединило к нему Тургудов и числа тех, кого царские войска успели вернуть обратно. Но несмотря на то, что хашутов в составе улуса оставалось совсем мало а правящим домом в нем были хойты, он сохранил за собой название Хашутский. Много лет спустя Хашутский Найон Серебжаб Тумень принял участие в войне с Наполеоном и, как и дербенский Джамбо Тайши Тундутов, ввел свой конный полк в ворота Парижа. Немного позже младший брат Серебжаб Батуру Буши, автор истории дербеной ратов, побывал в Петербурге и воодушевивший скоростой Казанского кафедрального собора, спроектировал. Здание для нового хурула, которое было решено возвести в честь победы над Наполеоном – это был знаменитый Хашудский хурул. В Хашудском хуруле находилась богатейшая библиотека князя Тюменя, а также великая религия айратского народа джунгарское знамя Дайчин-Тегри. С этим знаменем Сербжаб Тюмень входил в Париж Считается, что знамя было варварски уничтожено во время революции, но до недавних пор жили старики, которые рассказывали, что знамя надежно спрятано и хранится у одного из представителей рода Крид, который ждет прихода представителей ханского рода, чтобы передать знамя достойному преемнику. Эрдни Чучеев Дорогие друзья, год благодарности